В Казанском федеральном университете стартовал уже ставший традиционный спартакиада здоровья среди сотрудников вузов. В спартакиаде принимают участие представители 18 институтов. Уже четвертая дисциплина в Спартакиаде стало плавание. 18 января соревнования прошли в бассейне спортивного комплекса Бустан. Перед участниками стояла задача преодолеть дистанцию в 50 метров вольным силем. Я вот только что проплыла. В принципе, очень понравилось. не профессионал, Здесь плаваю, в Устане плаваю. В фитнес. То есть, так любительски непрофессионально. Хотя некоторые сотрудники ВУЗа уже натренированы и часто занимаются плаванием, есть и те, кто впервые участвует в спартакиаде. Результатом доволен. Впечатление отличное. Первый раз участвовал. Очень понравилось. Надеюсь, еще принять участие.